Для слития антифриза понадобится слить с трех точек, соответственно открутить защиту двигателя. Желательно вот такие вот щипцы иметь, штатные. Но можно обойтись и вот такими, можно пассатижами, можно отвертками, кому чем удобно. Сливается анти антифриз в трех точках. Вот. Сейчас попробую показать перед двигателя. Вот. поддон и вот там находится патрубок его сейчас и будем снимать Блин, если бы вы знали как неудобно снимать и одной рукой показывать работать точнее вот таким вот Отодвигаем хомут Хомут отодвинули Скидываем патрубок Который немножко Под лес прикипел Вот, чуть поддел его отверткой. Сливать антифриз в ведро это проблемно, тем более в трех местах. Поэтому, тем более у меня залита там вода. Поэтому громко матерясь, скидывая шланг. Снимаем шланг и убегаем отсюда. Ждем пока немножко выльется, чтобы нам на голову не лилось при снятии двух других шлангов. Сейчас попытаюсь подлезть с телефона. Я просто... Вот. Надо снять... Вот этот шланг. Вот он. вот он. Для того, чтобы его снять, надо... Вот эти вот железячки Поднять кверху Вот, вот так они выглядят Стопора И соответственно Блин, сейчас телефон замочу Подтянуть на себя Так, сейчас перехвачусь Вот Не, фокус не удался В общем, вот она Это вторая точка для слития антифриза. Вот, думаю, понятно. Со стороны коробки, если смотреть по направлению машина. Вот. Примерно над стартером. Назовем это так. Вот. Переходим к третьей точке. Точка слития антифриза находится вот здесь. Как бы ее обозначить? Вот она. Тот же такой хомут железный, вот он, его надо вытащить из зацепа, надо вытащить, вот он как выглядит. Ну и соответственно отодвинуть этот шланг вот таким он. вот это сливается с радиатора и со всех прочих остатков поэтому в интернете никто свою работу не снимает то что чертовски тяжело Одной рукой что-либо делать, а второй держать камеру. Естественно, не забудьте открутить расширительный бачок. Даже можете изгольнуться туда, дунуть, чтобы выдавить остатки. Остатки всей ерунды.